БАНДЕ Гурупада Дандам БАКТА ВИНДДА САМАННЕТАМ СРИ ЧАИТАННА ПРАПУМ БАНДЕ НИТТАНАННДА САХОДИТАМ СЕ НАНДА НАНДАНАНГ РАДИКА ЧАРНА ДАЯМ ГОПИЖАННО САМАЙУКТАМ ВИНДДА Бинда МАНУХАТ Банча калпотору в сечке пасиндве вача. Патита ананг павне бхавишнови бью. Намо нама. Муканкаро тивача ананпангунлан гхедгрим. Иткипатам ангванди параметанандамадва. Снабхакти паде деви саттаваттвое намо намаха Нарайвана намаскрито на ранчаива нараттамам Девиң жайо мудирак Саңкирта не кишна катопадеши Гаурия патрасы пракаса неча Садануракта гуру бхакти-йогта Бхакти прамодакшо жаго барун дейям сада приффабагнам обиштаду хам вадам сива виринчанутам сараням битати Виспури, дхакима пикабо душва дарш. Пурана, нурагро, сасагро, сармурти. Сараадиками када кипам каруш. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нита Нандо. Сиадеита гада, дарсива сади, говура бхакта бинд, Харе Кисна Харе Кисна Кисна Кисна Харе Харе Харе Рам Хади Рам Раму Рам Харе Харе Аджан уломбито хужоу конока, буда ту шанкитаной кабитару камала Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганге Тавапад Банкаджам Сура Сурей Синитам. Бхаван рупе нсадан наранам Ганга таранг Ваги ЖУСЬ ВО БАДАНИЛЬ ЛАКСМИРЯ ЖАСЯ ЧАВАКСЯ СИТ ЖАСЬЯ СТЕХИДЕ САМБИХИД ПАМНИ СИНГА МАХАМБАЖИ ХАРИ Кришна ХАРИ Кришна, Кришна КИШНА ХАРИ ХАРИ Али Рама, Али Рама, Али Наиватману, Прахура Ямни Яла, Бхапуруно, Наиватману, Душо, жади яджи жану бхагвате видади таманам та чатмане пртимукхша жатамукхси ниватману правураямни манам Та чатмане пртиму мухасшья жатам мухасри гудьягости бхоти сисила бхакти сиддханто сарस्तивигшами чакурпаху бхад. Параманчо жагуд гуру дарти To get control over the whole world. If I want to see this whole world. Гуди Гушчипаджишвишваки сидант сарсвати госсами таков, профхопат сказал, что если мы саскверным в смысле, если мы хотим контролировать весь мир всех и каждого в этом мире, то если с таким видением мы будем видеть этот материальный мир, то является оковами для нас такой скверный даршин Он ни что иное, как склонность к наслаждению. Если я буду смотреть на каждого с наслажденческим чувством, то в этом случае это подобно оковам для меня, я не смогу освободиться от них. На самом деле, Бхагаван никогда не ожидает ничего от нас. Бхагаван не нищий, но все же он один. Но все же говорится, что он нищий. Почему? Поскольку он хочет обрести абсолютную любовь от нас. и Он просит ее у нас. Он хочет обрести ее. И Бхагаван ожидает этого от нас. Материальные вещи, они все, если у нас есть богатство или, что других вещей, мы хотим дать это Бхагавану, но Бхагаван не заинтересован в этом, Бхагаван он хочет обрести любовь от нас. И поэтому эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Пахлад Махарадж говорит Нарисимхадеву. Бхагаван... У Бхагавана нет никаких надежд на нас, только он ожидает обрести чистую любовь. И если мы предлагаем все наше имущество, все, что у нас есть, Бхагавану, это все равно, что смотреть на свое отражение в, лице, в зеркале. И вот то, что вы видите в зеркале, это всего лишь отражение вашего лица. Зеркало всего лишь отражает. То, что перед ним. И также здесь, в соответствии с нашей Бабой, внутри нашего сердца, мы можем... According to your bhava, you can get success. Обрести успех. Бхагаван не ответственен за это. И вот в соответствии с нашей бабой внутри нашего сердца мы можем обрести успех, обрести результат. И кого же обвинять в этом Бхагаване? Не... Причем? И поэтому в Веданта говорится, глупые люди не могут понять, что зеркало зеркале всего лишь отражает то, что перед ним. Не вот вам он не нищий, чтобы ходить и обманывать царя, чтобы забрать все его имущество. Это милость material, с его стороны, но матери, материальные гуру. Hey? А, а, в, в, в, в случае с этим Балимакраза матери, его материалистичные гуру, да, все предупреждал его, чтобы тот ничего не давал, поскольку Материал, это вам, он, он может все забрать. И вот эти матери, гуру-материалисты -материалист, никогда не думают об бхакти, о преданности, о том, как помочь своим ученикам, ученикам обрести преданность Верховному Господу. А, у них таких мыслей нет. Они всегда пытаются получить какие-то деньги, какое-то уважение и прочие вещи от учеников. И поэтому садгуру очень и очень редки. Если скажу нет, то это неправильно. Это очень редко. Обрести садгуру очень сложно. И вот шук... такой гуру, как Шукрачаря кто всегда занят деньгами, положением в обществе подсчетом прибыли и убытков, и прочими телесными вещами, они дадут неправильные наставления, которые в их понимании правильные. И вот материальные губы всегда пытаются защитить материальные интересы своих учеников, поскольку они дают нам пожертвования, поэтому это их как сказать, интересах, и поэтому их настроение полностью отлично. Но Бали Махарадж, Он обрел общение с Пахлад Махараджа. Бали Махарадж, он демон. Но Бали Махарадж обрел общение с Пахлад Махараджа. И вот как, смотрите, насколько чудесно. Гурдев говорит, «Смотри, это сам Вишну, это не какой-то маленький человек, это Вишну, он не смеет ничего давать, его он все заберет у тебя». Но Ваман, Ваман, он явился в этой форме не для того, чтобы обмануть Балли Махараджи, для того, чтобы даровать ему милость. Но Даршан Сукрачари, он kind of, of такой, скверный Даршан. Бали Махарадж думает, well, хорошо, если это Вишна, то тогда, несомненно, I I я him. дам ему все, что он просит до этого. Я не знал, что Но он Вишну. поэтому колебался, если Вишна, то, несомненно, дам ему все, что он хочет, это успех. Величайший успех нашей жизни. Mm -hmm. И вот в этой жизни нет никаких гарантий. Мы не знаем, как, сколько мы можем жить. В любой момент мы можем оставить свое тело. И, И вот Барри Махараш он не принимает наставления материального гуру. Вот Махач, наставления материального гуру, Вы можете потерять, вы игнорировать меня, вы можете потерять все, все Вы можете этого. я не у нас должна быть решимость следовать по духовному пути и не отклоняться ни, ни на миллиметр, поскольку если наш ум беспокоен, нестабилен, то мы ничего не достигнем. Я знаю, вы слушаете много харикатхин, но все же не, не каждый может принять это, переварить в этом проблема. И вот принятие, после того, как мы съели какой-то просад, нужно еще его переварить и усвоить его, иначе, что толку. И это возможно только по милости Садгуру. По его милости мы можем принять все. Поэтому может быть много разумных людей, очень с хорошей памятью, богатством и прочими способностями, но мало кто может за, за, обрести Бхакти. Многие могут запомнить, повторить, но осознать все это и обрести Бхакти и далеко не каждый может. Только по милости Гуру можно обрести все. Только только благодаря Гурдеву, of... like даже не be... внешне необразумный человек, как Падмапад, Pad, может обрести Pad, успеха. И вот в этой лиле На, наша Гурвага приводит пример с этим Падма, -падма ученик Он ученик Шангарчари был, не образован внешне был, но служение Гурдеву он обрел все знания и мог наизусть произносить все писания и даже не обязательно так далеко. Искать примеры даже здесь буквально около 200 лет назад и, и того меньше. Джагнада зваджа Махарадж, он дал наставление Бихари, о Бихари читай Боготам. Бихари сказал, что вы говорите, я, я читать не умею, но все равно читай. Как я могу читать, я не образован. И вот, по милости, Баба Джамакхаза, он открыл и начал читать, хотя не умел. There, you know. И это могущество Саддгова. Бихари, он... Нес Бабуджи на Новодипу в корзине на своей голове по дороге. Тигр попался со И тут спросил, почему тут назад повернул. Как там тигр спит? Не бойся, иди вперед. И в этом было его могущество. Он видел тигра, как спутника Махапрабу. И вот только по милости го, под подмы, что не, возму, не могу сказать, что возможно. Поскольку сложно даже сказать, что невозможно, по милости Гуру возможно все. И вот в Шастрах Шри Читания сам говорит, как развили это неправильный седан, то я не знаю. И вот все читание Махапабу говорит Вот на Бенгале такие слова Вот на Бенгале такие слова Осознанно или неосознанно, если какая-то шрадха разорится внутри нашего сердца, и тогда мы сможем обрести сатсангу, и иначе мы не поймем пользу и благо сатсанги. И весь успех нашего баджина зависит от сатсанги. Есть много вещей, которые мы должны обсудить, и вот шрадха, это очень важно. И после этого вопрос... С санга возникает. Так много примеров в ванах у панишадах. И вот. Then that jiva can run for sasan. After если кто-то после сатсанги опять стремится к асатсанге, это невозможно. Если случается, то значит его асатсанга была неправильна. Джива говорит, что сатсанга она неизбежна. Мы почувствуем после сатсанги несомненно, какую-то реакцию в нашем сердце. Джива приводит такой пример, что осознанное или неосознанное, если мы. Примем яд, то почувствуем no последствия When, uh, этого uh, яда. Неважно, mm -hmm. приняли его, When, зная или не зная, poison, poison, not, так или иначе он uh, окажет свое действие один, однажды. один. So Человек, uh, uh, мыши и мыши хотели отравить, все не его достали. И вот я увидела mm -hmm. Большую mm -hmm. змею, она чью то комнату заползала, чтобы мышей там mm -hmm. половились mm -hmm. Потом я там видел, змея на дерево залезла, чтобы mm -hmm. яйца съесть птичьи Когда вы сел, то вы можете найти землю. Когда я сел, то я сел на землю. Когда я сел, то я сел на землю. я Там очень простые условия, были множество змей, шаколов, И вот вначале мы должны стать бесстрашными, и бесстрашие может прийти к нам тогда, когда мы поверим в Гурвичного на 100%. Если у нас есть огромная вера в Гурвичного, то ничто не, не сможет помешать и остановить нам нас. И вот эта вера, это главное, без которой не может быть никакого баджина. И вот суть в том, что вера может развиться на пути нашего баджана. И вот мы видим, что наш Бали Махарадж он развил огромную веру в лотосные ступы Гуру Бхагавана, и поэтому Ваман Махарадж пришел, чтобы благословить нас и те, кто полубоги. Они думают, что не обретут милость, поскольку Бхагаван, он И даровал нам, Бхагаван, и вот Бхагаван. И вот такие материальные гуру всегда пытаются защитить материальные интересы своих учеников. Но Бали Махарадж так или иначе следует своему Шикшагуру, изначальному Гуру. Шикшагуру не могу сказать, поскольку это Шукрачарья, он Гуру. Тех ассуров, но все же признаков Гуру у него нет, нельзя сказать, что он Гуру. И с помощью Гуру Криппа он смог осознать. И он предложил все, что у нее было. И вот, он согласился дать вам Вамане три шага с земли, и он первым шагом покрыл все материальные меры, вторым — духовные, и спросил, куда же стоит третью ногу. И вот, мало того, он даже своей ногой проткнул вот эту оболочку это там, где течет река Вираджам, граница материального и духовного миров. И второе, еще есть объяснение, что когда он проткнул ногой вот эту границу материального и духовного миров, то Брама увидел, что это Вишна явился, он, сказать, он решил омыть его лотосные, лотосные стопы водой со своей камандалой. Если кто-то говорит, что он не видел Бхагавана, это ложь. Махапрабху говорит, Джа... Джалабрама, Господь в форме воды. Пундарик Видянитхи, он видел Бхагавана в форме воды Ганги. Но мы не можем поверить, это неправильный даршин. И вот Раман, он забрал все и отправил Бали Махараджа на Сутал. Но и там это, но на Сутале больше богатства изъявили, чем на небесах. И Брихат Тамрити также сказано, что Рамана защитил Бали Махараджи. Он, он какое-то время находился в качестве его, этого швейцара. Он охранника стоял на воротах и охранял. И когда Равна пришел, он как раз его отправил куда надо. Ну, в смысле, выгнал. И вот, когда Бхагаван, Гуру Вишнавы, что-то берут у нас, мы не должны думать, что мы помогаем, спасаем их с помощью своих каких-то пожертвований. Если они что-то принимают у нас, и мы должны думать, что это милость. Даже в Бхагаване я говорил вам, что он, что он сам Вишну, что он будет делать с этим богатством, которое находится в этих 14 мирах, но все же Вамана он принял, поскольку он пообещал. Паябрата. дети а, Адити совершал это Паяврату. И он, она была успешна. И Адитес прос, просила то, что все мои сыновья с небес, они чувствуют себя обездоленными, Их царство забрали демоны. Я не могу видеть их больных. Такие чувства по утрачению собственности. Вам она явилась в форме Адити и в жизни Адити и Кашчапа чтобы исполнить желание. И, и, и вот таким образом сегодня Вамана Ваманадвадаша. И это очень важный день. Нет у нее времени обсуждать много вещей, поскольку сегодня также день ухуда, силы Джива Пада Татвачарья, Сила Бхактина такого говорит, он Татвачарья. И вот Шила Бхактина такого говорит, что во всей Вселенной, не только во всем мире, во всей Вселенной такого великого татва вида, как Джигасаяпад, его сложно найти, практически невозможно. И почему наш Шила Бхактина такого говорит таким образом? Бхактина такого говорит, поскольку обязанность татвачария давать полную защиту седанте И Шилапрахупа также говорил, что это главная обязанность Татва чтобы давать полную защиту седанте. Если Татва ачарья не защищает Сидханту, то день за днем то есть, вся эта Татва Пропадет, и мы станем подобные обезьянам и собакам, будем только ездить спать, и спать. Таким станет наш Баджан, поскольку наша Татва, только она защищает нас, наше образование, деньги, ничто не может защитить нас. Только Татва он может защитить нас. День за днем, и вот эта Татва богатства, сампадай и учения, она уходит, к сожалению. Mm -hmm. И mm -hmm. поэтому наш Шила Бхактимон так и хотел сказать, mm -hmm. что наш Татва Ачарья Дживагасвами он дает нам полную защиту. И вот сразу Санатан не защищает нас, но защищает на полную, полную защиту, она <coughs> может быть обретена только от живы Гасаипада, поскольку Рупа okay, и Санатана, они, keep, они конечно, хороши, но said, многие превратно понимают Рупу и Санатана. Есть всякая and вероятность понять их неправильно. Почему не говорят так или иначе? И поэтому те глупые люди, они жалуются, что Джива он не находится в превстранности Рупы Санатана. Поскольку только как они говорили, писали, их стиль речи, учения, обычные люди не поймут. Есть очень великая вероятность, что поймут превратно. И вот Джива смог осознать после санаты на Гусаймы. Они были... Главными в этом городе Вышневском обществе, <как> они контролировали вещи, все духовное движение. И если нас никто не контролирует, мы, как правило, теряем все. И таким образом, они он, он, он написали множество вещей, но есть. Большая вероятность, что мы привратно их поймем. Только сила Бхактина такого и наши Гурвага не могут дать нам правильное понимание, не, не каждый. И поэтому это в этом большая проблема. Наш Джива Гусайпад пишет снова и снова, перед тем как написать Сантабхи написал множество книг. И мы не можем понять важность и значимость этих книг. Они очень сложны для понимания. И также из Агни Пураны объяснение о Гайдри, которое очень важно. Так много вещей он написал. Вот он, и по милости Гуранге Махапрабу, я хочу сказать так много вещей времени. На все не хватает, и вот Джива Гусамипат он обрел полную милость Нитянанда и Гуранги. Когда Джива Гасавепад был очень маленьким, в то время Рупа Санатана они пришли, чтобы встретиться с Махапрабу в Рамкеле и вечером они меняли одежду. Переоделись, они были министрами, переоделись простыми нищими И пошли, чтобы встретиться с Махапрабху, с Санатанбху И там Нитянанды и прочие преданные И вот хотя мы можем сказать, что тут же он решил оставить дом, поскольку already... уже Руббас Санатана, они давно достаточно, а, у них уже этот отец умер, ему попроще было. И вот, возвращаясь из Вриндавана, по пути мимо Аллах там Анупам оставил тело. Отец Джива И в итоге. В Батла Чандрапуре они жили. И там у них дом был подобно дворцу, но Джива не хотел там жить. И вот он решил оставить дом. И тем временем. И он уже закончил свое образование и молился о том, чтобы встретиться с Махапрабху и во сне он обрел его И после этого он пришел на Вадибдаму. И вот Джива он. Было очень удачлив, чтобы совершать Навадыб Парикраму с дам -парикрам. Нитянанды -пабу. И поэтому Дама Парикрама -парикрам, или Дама -даршан, дам даршан, если мы их хотим видеть сами, то мы не можем видеть. И и в киртанах говорится, что все, все места, в, эти Места Алил мы можем увидеть только по милости Прана и Бхакта, те, кто, у кого есть близкие отношения с Бхагаваном. И после этого Дживогу Самипад дает наставление, что мы должны отправиться во Вриндаван и на пути по Вриндаван, во Вриндаван и Варанаси ученик Саргхабхаму Бадачари Мадхусудан Бачаспати Он а, учился там Хотя он все знал, но так валил. И вот в начале всего по пути во Вриндаван Варанасе находится вот там он учился у Мадусудна Бачаспади. Он был великим пандитом. Мы не можем представить, где раньше он был в но когда Сарабовым Бадачарем изменил свое настроение полностью, он стал великим преданным. То с помощью него этот Мадусудна Баджаспады тоже стал великим преданным, хотя прежде тоже был в Майаваде. И вот он знал, имел полное знание о Веданте. И вот очень быстро Джиогасайпад изучил Веданту, Панишаду, Бхагаватам, все. И Мадусудан Судан Бачаспати был удивлен в виде его такой очень тон тонкий интеллект. И вот потом он отправился во Вриндаван, чтобы встретиться с Сарупой Санатаны. Там И вот там под руководством Рупы Санатана Он совершал баджан. И каждую часть секунды, если мы оставим свою ногатию, то что случится? И вот Джива Гасами Паттун совершал свой баджан, и он помогал. Рупи Гасвайпада, Саму Горадевун получил посвящение Трупагасамипада. Санатан Госами был Шикшабу, так или иначе он помог Гурадову написать множество вещей. И таким образом. Джибу Гасава Пад всегда помогал. Даже Рупагасвая Папад и Санатан Гасавапад, они решили дать все давали то, что они писали для вот, этой сад, Садона, для редактора, ну, чтобы проверить какие-то опечатки, там, описки и прочие для вещи. Вот, для редактирования ему в, в, в конце давали, это о чем говорит о том, что Джиога Саимпад был очень следующим, и, и признанным пандитом. И вот он, я хочу сказать о нескольких важных вещах, вещах относительно его жизни, Гупанишада говорится. Тадбигянартвам Сагуру Эва ученик, который может помнить каждое слово Гурдева. Почему Гурдева говорил так или иначе? Он настоящий ученик. Много раз Шилапрахупад говорил, если в нашем сердце, если внутри нашего сердца мы можем видеть Гурдева, что, что он делает, что говорит. И вот если ученик, который может чувствовать присутствие Гурда в своем сердце, и он Шила Прабхупад говорит, что такой ученик достиг успеха, ему не нужно куда-то ехать в Пури, чтобы толкаться по толпе, чтобы увидеть Джаганатха, он отсюда может видеть Джаганатха Патит Павана, когда бы он не захотел. И вот в соответствии со своим желанием он может обрести даршан Верховного Господа. Это, это признак того, что сердце человека чисто, но достичь этого уровня не так просто, терпение — это наивысшее сокровище в нашей жизни. Я говорила говорил о Гангам Мататакуране и прочих э, преданных. И, и вот когда я смогу понять пользу лотосных стоп Горанги Нейтенанды, отречение не автоматически, автоматически явится, это не какая-то а, гимнастика. И... So тренировки, чтобы вот, пытаться что-то делать, так, трени тренироваться и что-то обрести потом. И вот объяснение этой шлоки может занять неделю, но я хочу кратко объяснить ее. Тот вигьяна если вы хотите изучить Бхагаваттам, обрести Бхагаваттату Вигьян, то вы должны прийти к Садгуру, который милостив ко всем живым существам. Не только каким-то богатым людям милость оказывает, нет. Он признак садгуру в том, то, что он милостив ко всем душам. не Неважно, в каком теле они находятся, в человеческом или в теле животных. И вот здесь очень важно, то, что мы должны приблизиться к таттва-видгуру. Если мы не сможем прийти к таттва-видгуру, Например, кто-то гуру принял, а, а, а, как, ну, как сказать, силой не про сам какого-то гуру нашел, непонятно где. А, то есть некоторые принимают гуру по количеству учеников, последователей, количеству храмов, там богатства и прочее. И вот много людей оскорбляли с Чила Прабхупаду. Спросили, спросили как, как, как, где ваш города живет, где храмы его, где э, э, это, этот, должность Гурдова какая. И вот сила Прафупада, если во всем мире найти самого разумнейшего человека, то это будет сила Прафупада даже эти полубоги на небесах не столь разумные, И вот наша разум... разумность возникает тогда, когда у нас нет никаких желаний в нашем сердце. И вот разумность, значит, прямо ли, линейность, то, что внутри. и Имеется в виду то, что внутри нашего сердца, то и на нашем языке. Джива Гасхиапат, они говорили нам так. Мы не должны ничего скрывать. То, что внутри нашего сердца, мы должны говорить об этом. Если кто-то игнорирует нас, оскорбляет, мы не должны э, э, обижаться на них. Мы не должны также как-то общаться с ними, пытаться им что-то сделать. Но, то есть <связывая> смысл в том, что мы должны быть прямолинейны, то, что внутри нашего сердца, то и на деле должно быть и на словах. И вот, чтобы узнать татву, мы должны прийти к таттву вит гору. Почему? Кто-то может спросить. Поскольку, если вы зададите какой-то вопрос Гурдову, если он не сможет ответить, то вы потеряете Доверяй Гурдову, поскольку он не может ответить на ваши вопросы. Садхгуру может решить любые проблемы которые возникают во всех этих 14 мирах, даже тех, которые на небесах. И вот смотрите на могущество садгуру. И вот много людей оскорбляли Сила Прабхупада, поскольку Гурки Шодас Бабажи Махараджи было ни учеников, ни храма ел, что придется, но Сила Прабхупада отвечал, пока спрашивали, какая должность Гурдева, тот отвечал, что постоянное место жительства моего Гурдева. Это лотосный стопуш Матья но Сейчас он живет на берегу Ганги. И он может решить любые проблемы, которые возникают во всех этих четырнадцати мирах. Нет проблемы, которые он бы не мог решить. И вот в соответствии с оценками материальных людей. Мой Гуру Падпадма, но внешне нет образования, никаких должностей. Но будь уверен, он может решить <coughs> <coughs> любые проблемы во всех мирах, поскольку если Кришна. Внутри его сердца, то автоматически это может произойти. Шина Прабхупад не говорил никакой ложной в философии. В сфере, если Кришна внутри меня, в сфере, то, в сфере, все то все возможно. И, И, вот, джигу джигу И, И, И вот он, он говорит, что мы должны прийти к. Если он не может ответить ни на какие вопросы, то тогда какие-то сомнения могут возникнуть, что Магруппат Падва не может решить эту проблему, мы разъем не верим? И вот вопрос в том, Горки Шордас внешне не образован, но кто сказал, что Горки Шордас Баба Джиммакарадж не это уже проверено, ]计usted. что Гурки Шудас Бабаджи Махарас может ответить на любые вопросы в любое время. Сила Прабхупат, он доказал это. И вот, может, внешне мы можем найти, что Гуру Шудас Бабаджи Махарас не образован, но он может ответить на любые вопросы, и решить любые проблемы в нашей жизни, поскольку Бхагаван Си Кришна, Гуран находится внутри его сердца. И если Бхагаван находится внутри его сердца, то Дул будучи пятилетним, когда Бхагаван пришел, чтобы получить Даршану Махараджа, и вот когда Бхагаван пришел, чтобы получить Даршану Махараджа, не в Бхагаван, Бхагаван говорит, он, я пойду в Мадхуван, чтобы получить на его маленького преданного. И, вот, и вот я пойду, чтобы увидеть моего маленького преданного. я пойду к нему. Но Дува Махарадж, он пятилетний мальчик, он не может ничего сказать. Он хотел прославить Бхагавана, но он не смог. И Бхагаван понял, что он хочет что-то сказать, чтобы прославить его, но не может, и он взял раковину, Шанку, шанку и прикоснулся к его к щеке. и Двумахарадж, он начал говорить потоком стихов. И как это возможно, и вот если Бхагаван есть, то все знание, оно явится в нашем сердце. Кто дал... Вдохновить чтобы Чай теорию относительности вы вывести. Все возможно. И это наставление пада сандарп сандарп сандарп в Сандарпах. Сандарп ф... сандарп И вот в Сандарпах я могу сказать что-то. Если я спрошу что-то ф... у моего ф... Гурдева, если он не может ответить, то мы разовьем неверие. И поэтому... Сагурум, Гуруми должны прийти, приблизиться к такому Гуру, кто имеет прямую или костную Осознание. Мы не должны приходить в Гуру с пустыми руками, мы должны принести что-то, буквально какие-то дрова для яги. То есть, если мы идем на яги, нужно какие-то дрова, горючие для этой яги принести. Это значит наше самопредание, все наше ложное эго, приватные представления обо всем, все мы должны придать, предложить огню яги, которую совершает города. Каждый может прийти со своими подношениями и все свое ложное эго сжечь в огне этой яги. И тогда Гурдев освободит вас Итак, от всех проблем. И, и, и вот Бхагваттатва Вигян, если вы знаете, вы знаете, вы должны достичь этого уровня. <связь> <"Тот виген атом связь> а а Гачет значит, ведь это должно быть. Да часть, значит, двить И вот мы. И как, какова процедура, что в... вот, он вам они, что мы должны понять, принять такого гуру? Во всем мире множество разных гуров, мы не можем сражаться с ними, но мы должны знать, знать признаки, кто уже находится на пути шаута кто не отклонился от пути шаута -панте. не гневайтесь на меня. Я хочу дать вам секрет, великое сокровище, чтобы никто не одурачил вас. И вот мы должны приблизиться к такому гуру, кто находится на пути шаута -панте. И <связывая> какая-то падшая душа не может быть гуру. И мы должны знать, как определить, кто гуру, а кто просто какая-то обусловленная душа. И вот Шруд и Брамаништам, тот, кто утвердился на пути Шавутапанхи тот, кто не производит какую-то новую философию в своем уме. Если Гуру Гу хвалит, хвалит кого-то, то это не значит, что он доволен этим человеком. А если ругает кого-то, то это, скорее всего, настоящая милость такой человек обрел. И этот Гуру должен знать, что такое Бхагава если он сам этого не понимает, что он может дать другим. Какие-то сухие мантры, что-то угодно. И по милости с со сознание, его чувства сэва, оно придет в, нашем, в наше сердце, и это зовется Гуру. И вот без дживы мы весь наш Гауди баджан был бы слеп, поскольку обусловленные души всегда выражают различные сомнения. Если мы будем читать Агни-пураны Сканда Пураны, то... <ган -2> Это не важно. Кто-то может читать. Для интереса какого-то материального я видел один преданный из Германии. Приехал на смат. Он но я вот он со мной познакомился, но смотрю, он какой-то не предный, а какой-то материалист. Купил кучу книг. Все, что были, купил все книги. Я смотрел, что будет дальше, он сидел в комнате и читал. Он думал, что чтением книг может чего-то достичь. В итоге, потом он пропал куда-то, уехал. Больше последние лет 25 его не видел. И вот есть всякая вероятность превратно понять Бхагаванаши Кришну, Радхарани, Гурваргу. На каждом шагу можно привратно их понять. И Боготом говорится, Боготом на каждом шагу буквально можно привратно понять то что, то, что там описывается. И вот пример могу привести, так или иначе, те, кто глупые люди, не говорят, что Парихид Махараси – великий царь, великий преданный, может, он на пути Гьяна-Марга. Он оставил все богатство. Барат Махараджи, он оставил все. Прекрасная жена, жен прекрасных детей. Как это возможно? отказался от всего материального, как от испражнений ушел совершать. Уединенный баджан на сейчас не территории Непала, где рождаются шалаграммы в реку Гандаки, там совершал баджан, три раза принял повторял мантры, Гайтри. это про Барат Махараджи рассказывается, и однажды, по из-за влияния Майи он обнаружил какого-то беспомощного олененка. Его сносила водой. Ну, он увидел, что олениху топило да, воду. Тот тигр появился. Олених от страха прыгнула в воду и в процессе родила этого олененка. Она умерла, похоже, от страха перед тигром. А ленинок там плыл в течение, внесло течение, и вот Барад Мараш прыгнул в воду, спас этого олененка, думал, что он маленький, чем его кормить, траву не может, есть, пошел в деревню, никогда не ходил, а тут из -за олененка пошел, принес молока, и вот таким образом день за днем занят тем, что ухаживал за олененком не только это, также потерял концентрацию на своем баджане и в итоге пал. И в следующей жизни он родился оленем. Да. Каланджан Прадес где-то там, но он пом помнил свою прежнюю жизнь и не плакал, что из-за такой малой ошибки он практически достиг успеха на пути баджаны. И так из, так из такой глупой ситуации он упал. В итоге он решил отправиться туда went, же, где он совершал баджан. Вот он оленем теле пошел туда, some на реку Гандаки, на на реку, гандаки. Он принимал обвинение, плакал, вспоминал то, что он делал. Finally, И решил оставить тело. И в итоге с полным сознанием. Он оставил тело в самой реке Калигантаки, где рождаются эти шелограммы, являются. И вот он в следующей жизни уже родился в семье браманов, как Джада -барад. И вот большинство людей скажут, что он упал глупый Бхатмахарашного комментатора и пишут, что это дом есть предыстория всему этому, вот об этом я мог говорить более подробно. И вот эти комментаторы говорят, что если обычным Обычно совершать баджан, если бы находился на обычном пути баджана, это занялось бы долго, заняло бы долгое время, и поэтому Бхагаван организовал так, чтобы тот чувствовал огромную, огромную потребность, огромное влечение к Бхагавану, как читание читании Бхагавати. спросил, Пытаетесь понять это все. И вот Махапрабху из-за великого чувства разлуки просил Гададхара, о, Гададхара, где же Бхагаван, где Бхагаван Гададхара сказал, внутри твоего сердца, и тот хотел открыть, разорвать свое сердце с тобой. Посмотреть, вот Гадатхар остановил его силой, все равно тут поцарапал грудь сильно. Сачимата плакала о Гадатхара, Если ты не была бы тебя тут, я, вот он был, умер, я бы не моя потеряла. И вот посмотрите, какая огромное влечение к Бхагавану. Махапрабху спрашивает. Где же Бхагавана из-за чувства разлуки Бхагаван может ли ты сказать, где он сказал внутри этого сердца, что так и вот Махапабу хотел открыть свое сердце, чтобы пос... посмотреть, там ли он. И вот Бхагаван хат... хочет увеличить нашу потребность, нашу потребность в нем, наше стремление к нему. Поэтому иногда посылает какие-то сложные ситуации, проблемы в нашу жизнь. Мы хотим быс быстро получить все. Но Махапрабху говорит такие слова. И вот Махапрабху задает такой профессор Махаша на берегу Гадавари, и вот Махапабу спрашивает. Саддья Васту. Саддья Васту значит объект нашего баджана. Та причина, по которой мы совершаем баджан, чтобы достичь успеха, чтобы обрести служение, объекту нашему служению, стадья. И вот какова наша цель Баджана — это Прама. И без Баджана никто не может обрести Прама. И вот Махаправа говорил, что объект Баджана мы не можем обрести без своего, самого Баджана. И вот Махапрабху говорит, расскажи мне, о Махаши, как достичь нашей высшей цели, нашего баджина И вот, когда Махапрабху говорит, как мы можем ожидать какую-то новую седанту от меня, если Махапрабху сказал так, мы не можем игнорировать слова Махапрабху. Жизнь за жизнью, тысячи жизней они совершают. И в какой-то жизни они достигнут успеха. Можно вспомнить, Гаджандра он так много страдал. И после этого он достиг Господа. И с Барат Махараджи, когда он родился как Джада Барат, он уже достиг успеха. И вот здесь, говорится, наши комментаторы говорят, чтобы увеличить наше чувство к Бхагавану, наше стремление, наше желание. Бхагаван специально организует какие-то сложные ситуации, какие-то препятствия, как в случае с Джайви виджайом Так много примеров я вспомнил. И вот когда Джайвиджай Джай пришли в этот мир, они молились Господу о Богована, как мы можем оставить Вакунху. И Бхагаван сказал, что вы скоро вернетесь ко мне. Зависит от того, как вы хотите есть. Долгий путь, семь жизней, нужно ждать будет а второе — три жизни. Позитивным образом, если вы будете двигаться, займется семь жизней, займет если негативным, то всего три. Это опять же, дол долгая история, а потом расскажет более подробно вот те, кто достигает твоей кунхи. Если я нахожусь на вашем месте, я задавал вопросы города, что, говорите, они пришли с Вайкундхи, а как они пали с Вайкундхи? Тут никто не спрашивает. И, и вот иногда я спрашиваю, вопросы, круто. если вопросы у кого-то. Если совершать бажан, то должны быть вопросы. И в школе профессора говорили, что те, кто сидят на последних рядах, они учатся плохо, и поэтому двоечники, вопросов у них никогда не бывает, сидят на задних портах, так и тут. Если у кого-то вопросов в процессе баджана не возникает, значит, плохие ученики. So the, И вот откуда вопрос падения с не, небесных миров, с духовных миров возникает падение ли это вообще нет? Но вроде были там, стали, родились в этом материальном мире как демоны, Рамана, Кумпакарма, Хиранья, Хиранья Кашипу, как это не падение, но нет. Это организовал Бхагаван, по его воле это произошло, чтобы какую-то лилу явить падение. Значит, в Гите Бхагаван уже сказал, что Бхагаван будет говорить ложь то место, где который мы достигаем в процессе своего баджана то а обители Верховного Господа. Оттуда никто не возвращается. И комментаторы говорят, что это не было падением. Это произошло по воле Верховного Господа Вайкунха, Паршады. У них есть 18 йогических совершенств. 8 обычных. Биогическое совершенство 10 И особенных. И вот они все Ж -ж И вот смысл о том, что им не нужно оставлять тело, а они находится в трансцендентном на Вайкунтхе и в то же самое время им нужно доказать, что проклятие Чатушван не они... ложное. И вот и Чатушван, поскольку проглял их, им надо было сделать вид, что его проклятие имеет силу, поэтому они сделали все, что он им напорочил. И вот они приняли тонкую форму, спустились вот, еще уточняется, что они тело не оставляли просто из-за того, что они имели юридические совершенства, они просто превратились в очень маленьких э, существ и вошли, вошли в чрево дети, и там уже родились как ее дети. Сначала в Кашчапурише вошли, потом э, через него в чрево этой адити и родились как Хираньяк и Хираньяк Ашипу. И вот они не оставили тело. И почему я так вокруг хожу, чтобы понять все более правильно, чтобы наше понимание не было однобоким. Мы должны изучать Бхагаватам там под руководством чистых преданных. И вот наши комментаторы Дживагасайпад. Это очень обширное обсуждение. Те, кто не концентрируется на слушании всего, не могут найти связь. И вот Дживу без бесконечных времен. И очень благодарна Дживигасаяпада, поскольку он совершил такое служение, которое невозможно. Мы даже не можем ожидать такого от Рупы Сенатна, хотя они сделали очень много. И... То, что хотел дать Рупай, и Танага, с вами мы обрели это все от Дживигасапада. Они, конечно, дали нам многое, но мы не можем понять это. И... Как если кому-то дать смесь молока с водой, то... Кто-то попросит молока, если ему дать такую смесь, что он с ней будет делать, как он может отделить Но лебедя, он может, он может извлечь молоко из смеси молока с водой, а другие живые существа не, не могут этого делать. И вот этот Сван, это лебедь Хамса, он может Легу так делать. И вот Руба Санат, они, она, они, несомненно, дали нам все, но мы не можем Итак, принять это очень уж возвышенно. А Джива он организовал всю Татва в более простом для понимания виде. Как шесть сандарб. Сэрбат, написал множество вещей. И вот шесть главных сандарб. сандарб Таттва сандарба, Параматма сандарба, Бхагавад сандарба, и Приди сандрапа и вот таким образом счастье сандрапа. И главная цель за всем этим помочь людям понять, что такое сандрапа. Как в случае с Почему Бхарад Махарадж оставил, оставил свое царство, все богатство, семью и потом привязался к колене. В Пуранах говорится, что Кришна оставил тело, а тело Кришны. Потом понесли в крематуре и сожгли. Но попок не сгорел, кинули в океан. Он доплыл до Нила И еще что-то там было. Кто-то думает... Но иногда такие вещи пишутся, чтобы одурачить людей. Те, у кого нет преданности. Mm. Mm. Для них это пишется. Вот Махапрабху дал наставление, наставление Рупи Санатане. И Махапрабху сказал, О, Санатан, все эти лилы, они по воле Йога май происходят. Махапрабху сказал, что в читании читам эти, это говорится, Махапрабху пишет, что вот это Махи и Харан, эти все большинство джун Кришна были похищены каким-то личным жителем черным. и Арджуна победил, что невозможно. И Махапрабху сказал, и вот <связывающие> похищение этих махишей же Кришны и Кришна ьян уход Кришны из этого материального мира его внешняя смерть она явлена а, йога -май. A long time, И вот даже те, кто слушают Харикатху, должное время даже некоторые получили. не люблю что и вот этот человек а, в, в Урупи как-то оказался, я, хотя Urupe, я никогда не ездил туда, мне интересно, But нет, и вот тут, все Индии. Ездил, пытался доказать, доказывался, что он великий пандит, и там местной очари, он переспорил его. И в итоге тот сошел с ума. И тот потерял веру в Гоудия Баджан, Гурдева. В итоге пал оставил Саньясу вернуться в себе домой, но в деревне женился. И он еще в процессе собрал множество книг со всех мест. of books, not one two books. Not one two books. Lots of books, rare books. Sometimes stealing, sometimes for and taking donation this way. Stealing even. In library not giving. They are sleeping in library, stealing books and after that whatever. So much Siddhanta. Computer so nice. <говор> <говор> <говор> ну, в общем, человек очень хороший был, очень способный, к сожалению, упал и оставил Глаудиабазу. И вот так иногда случается. И вот если преданные теряют веру, это большая проблема. Меньше баджана совершенно не так плохо, но, но если мы потеряем веру, то гораздо хуже. И вот таттва И вот мы должны следовать Чили Пападхи и Бхактион Такуру. Если мы изучаем Татву Сандарпу, то Дживагусамипат потом лучший из пандитов. Вот он написал Татву Сандарпу, Богот Сандарпу. Кришна, он Бхагаван или нет? как Параматма находится в душе из, из, из, из, из, из каждого, кто такая Параматма, как Бхагаван пребывает в каждом сердце. Это в Параматма Сандарбхи описывается. И вот джи написал приди на такого большого размера если сила бок такого бы не было как мы могли бы hook, you... You well, yeah, как, как, как без силы такого мы могли бы понять что, so что говорится в, в этих книгах они сами we по себе огромные и очень объемные их всех прочесть долгое время Бахман нужно, годы. И Бхагаван он вечно благодарен с чили Такуру. такого, потому что тот представил все учение Госвами в очень сжатом, простом и легком для понимания виде. Джива Госвами также написал самовчитель по санскритской грамматике я причем написал таким образом, чтобы мы не теряли свое время зря в чтении изучении принципов грамматики. Кто-то говорит, что математика очень сложна, но кому-то нравится мне, например. Таким образом, джибу you know, очень удачли в том, чтобы в эти две в каждой Маха, грамматической формуле он использует Маха, именно Бога. Бхагавана, Джанардан Тривик и прочее. <связи> и вот когда Махапрабху <связи> хотел, <связи> учил <в> своих <связи> студентов грамматики, он Плакала говорил, что думал, не, не могу вас больше учить в грамматике, Учитесь, что с вами случилось. А раньше ваше объяснение было хорошее, сейчас ничего не понимаем. Вы только имена Арама, Кришна, Жаннарданы повторяете и Бхагаван. И вот к Махапрабху Книмай Пандиту множество учеников приехало со всей Индии. Он написал комментарий на логику на вехарон, вот потом отказался от всего. И вот Махапрабху плакал и говорил, я не могу больше заниматься этой грамматикой, преподаванием грамматики, хочу прекратить все. И вот он нас завязал все эти книги обернул тканью, завязал и сказал, что с сегодняшнего дня будем, будем совершать киртан. И сказал, что больше грамматику не может преподавать. И вот без милости Гурдова ничто ни, ни, нельзя сделать достойно. Признак ученика, как вчера, и написал письмо для Матаджи, и сказал, когда я видел вашу Gurdjel? связь с Гурдевом, я был счастлив. Я сказал это чувство сердца и если у вас есть связь с Гурдевом, я очень счастлив. И вот Махапрабху сказал, что я больше не могу преподавать грамматику. И вот с тех пор эти ученики mm -hmm. тоже сказали, что не, не хотят ни от кого другого грамматику изучать, и вот Дживогаса и Патон переписал этот учебник грамматики с таким образом, чтобы каждую секунду, если мы читаем его, то мы повторяли святые имена Верховного Господа. Харинамрита Якарон называется книга. Mm. И вот он. Ну в общем он представил всю эту санскритскую грамматику в форме имен Господа. Санскрит и вот в санскрите каждая буква, каждый звук oh. Oh. Oh. Oh. имеет кон конкретное определенное произношение. И положение языка, губня и всего прочего тоже нужно а, конкретным, конкретным образом произносить конкретные буквы. И таким образом Джива Гасапад всегда нам помогает, чтобы. Мы не теряли свое время зря в процессе изучения санской грамматики, повторяли суеты именно. Бхакаран бхакти вам не даст, но может помочь понять многое. Когда вы уже обрели бхакти, это очень полезно. Я не говорю, что вехаран бесполезен, он может помочь нам обрести бхакти, но если уже обрели бхакти, то пользуется вехараном, вот этой гарматической заскристской, тоже обретете. И вот Санкараджа написал то, что... When I am going to die, then my Bakaran. So when I am going to die, my Bakaran teachings cannot help me. When I am going to learn Bakaran and going to leave body, at the time of my death, Bakaran cannot help me. И вот от Грамматика не может помочь нам Духовная жизнь Вот оно по-настоящему поможет И вот таким образом наш Дживагасанпат написал множество вещей. И все сандабхи, даже седьмая сандабха, Крама Сандарпа, она говорит о последовательности. Она отвечает на все запутанные вопросы. Так, Крама сандабха потом. И вот Джива он он Татвачар, который объясняет Ачинтя Беда Беда Татву в очень научном виде. И вот на основе ачинтя Беда Беда Татва, они все объясняют, но кто это поймет, но более точно, более конкретно Дживогасимпад объяснил ачинхабьеда беда Татву. В какой-то день я могу более подробно рассказать. И Самипад по желанию Гуранги Махапрабху или нашей Гурваги Рубы Санатана, он хотел Рассказать о Сиданте Мадвачаре, и он в писал, что я обрел милость некой знающей личности. Вот, Бридхашива не значит старый, значит знающий или паурама, вот там, где параматала и Бритхасив, Значит они знающие. И хотел всегда доказать, что мы принадлежим Мадхва Санпрадай и нашу Санпрадай, Мадхва Гуди И относительно очините беда, беда татуи. Если не сегодня, то в какой-то день я могу рассказать об очида Гедатадве. Джива Господь Пад прекрасным образом все это описал, чтобы доказать, что более Мадхачарья хотел разоблачить Из... Майвада Сиданту. И я хочу также сказать, нечто важное, что, что, важно, что подробно с том же выгасной пада такого говорит: "Ачинтиа, пядота, татва, значит непостижима. И вот ачинтиа значит непостижимо то, как ее понять. И если а чинтия, значит за пределами человеческого понимания, но все же наша Гурва говорит а это слово несомненно значит непостижимо за пределами человеческого понимания но все же это может быть узнано по милости промы кто-то может подумать если это очень непостижимо зачем пытаться понять но все же есть какой-то уровень, который за пределами логики. Это зовется уровень любви. Если мы достигнем того уровня, мы поймем беда и обеду. Это единство и разнообразие. Единство и различие. И вот Шилабакин такого писал, такие... вот это. Вот это. Не, не, не. Не, не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. И вот Шила Бхактивана такого здесь говорит. Есть два, два слова, беда и обеда. И вот обед. этими двумя словами здесь беда знай, более значимо, более выделяющаяся. И вот Шила Бхактивана такого и говорит, говорит что... Эти два слова мы можем найти, беда и обеда. И вот среди этих двух вещей, если беда не было бы выделяющейся, то беда, различия, если бы не выделялось, то другое единство, оно бы не было столь важно. И вот среди этих двух слов, вот эта беда, раз, разница, различия более выделяющиеся. Иначе, если мы думаем, что беда менее важна, то вся седанта становится бесполезной. И в какой-то день я объясню это, и вот дживогасайбад, и не могу говорить больше, поскольку его слава бесконечная. Кто-то говорит, что Джива Гусайпад не написал Мадур Сидан Твечар. Но мы должны отлупить таких людей. Есть Мадур Мадафудсаф. Эта книга написана Джива Гусайпадом. Гупал Чампу тоже Джива Гусайпад написал. Эти люди слепые. Они говорят какой то ересь. <связывается> Дживагасая Пат, он вел Саманджари. <связывается> в кришналиле он вел Саманджари, как мы <связывается> можем сказать, так. <связывается> относительно паракия, <Шакия>. <связывается> и Сакии. <связывается> и вот кто-то говорит, <связывается> что Дживагасая Пат говорил про вот в виде Сакираса, а тот Паракия. Но я говорил уже, что паракия раз это окей, хорошо, но в нити жагати в, в духовном мире. Это паракия раса вечно присутствует, но все же это Сакия. Я вот, махача, раньше говорил об этом и сейчас хочет закончить. Different kind of dissatisfaction, discontent can follow us, but in the beginning we'll have to try. Like when I start learning swimming in swimming pool, then many times I drink water. И учитель плавания говорил, пока не нахлебаетесь воды, плавать не научитесь. И вот так общем, мы, мы должны а, ухватиться за Гуру -а и пытаться плавать в этом океане Сиданты. Если вы пришли на этот путь, то это значит, что вы очень удачливы. Не каждый приходит. Далеко не каждый приходит на этот путь. И, несомненно, какая-то милость пролилась на вас в этой жизни. Вы должны достичь успеха. Не нужно откладывать на следующее. Если вы потеряетесь, где вас потом искать Jodijodi januobhavati bidaditamanam